Он слишком долго выбирает фильм. Помогите, я уже не чувствую кнопок. Потому что у тебя их нет. Мой канал «Навижу» подберет тебе фильм и сохранит пульту кнопочки. Анимационные ролики «Line and Space». Современный метод продвижения бизнеса.